Всем приветствую, Макс Риск, чуть мы час ролика не сделали, я уже хотел делать, но блин, думаю, хватит за этого данного ролика. Итак, тут пишется, в клане нужно иметь 2000 кубков, кто не имеет, то обкидывается. Почему я не могу никак набрать больше кубков, вот что то не понимаю. Квест что ли выполнять нужно, лишь? блин? Давайте узнаем, как квест выполнять. Потом не знаю. Заходим здесь, задание уровня, вот он, задание уровня, достичь 8 уровня случайных карт. 8, 8. 8, -го, 8 -го уровня, блин. Кто 8 может быть достигнут 24 000. и чё прикалывай? 24 тысячи. Капец. Настолько 7 уровня только есть. Что еще есть? Трофеи попадали, кстати. Нормально, нормально. Ага. Завести 25 друзей. Завести друзей. Активность. Понял. собрать 40 юнитов. Нормально. лучше есть различных юнитов до 12 уровня. Ага, много. Достичь 50, -50 уровня. 50-го? Да, это что же? Украшение имеет максимум уровня пользователя. Нормально. Призывает тысячи лучниц. Что? Это все можно? завершены квесты. Так, это все нужно. И что получаем? А, такое. Нормально. Честь серии битвы. Да ладно. здание уровня это важнее. Выиграть 10 командных битв. Командных. Поэтому получается 14 тысяч монет. Блок дальше. Кстати, чем больше мы прокачиваем, тем надо опыт опыта. Плюс 23. 23 опыта. Ха, ну много дают, кстати. Точнее, много долго доходить. Ну ладно, в принципе. Есть время, так что дойдем. Вот, блин, ну все ж давай греться насчет это я люблю тактику под названием э, не гануалы а летающие скорпионы летающие без но чтоб друзья выиграть в данных карте данной карте по названию тащи без нужно иметь куча заводов куча баз генерал и все в этом духе водитаде построен для базового сохранения для нашего своей тоже кстати хм. поэтому сразу строим минералы потому что базу в принципе так технологично и так убиваем по экономике давайте быстро строим а если враг нападет сразу макс риск дайте нам ответ ну строим по-быстрому если враг заметишь врага сразу прямо атакуй чтобы там врага заметить потом возвращайтесь на базу в принципе если врага заметьте то сразу на базу строите казарму чтобы подбить атаку сначала да Стройте снайперский лук. Почему бы нет? Если прям Раху ну, может напасть на вас. Так, вы атакуете, в принципе. Пранк. Да, я шутку тут буду атаковать. Шот, yes. А, набрат, абра абрат, на базу. На базу. Нет, чувак, на базу. Куда пошел, Что делать, блин? А, куда пошел? Я тоже хочу летающих. Я тактика номер два: летающий и завод. Там уже не идет к нам, отлично. Строим завод где-то здесь, секретный. Почему бы и нет? Все, отлично. Куда пошел? Понял. К вы идете? Так, вы должны сохранить базу. и строим куча кучу гнолов? Ну и все. Ну если враг что-то выиграет как нас, то нужно тактику строить этих вот. Сейчас захватит уже базу, да? Кто это построил? Я? Мне такого нет, карты Ты мне помог, чувак? спасибо ебаслушай, Сеньки, реально помог, слушай, Good Works. Так, давай запомню. Во, пошло дело, пошло дело, куда пошел? В принципе я не знаю, куда пошел. А, ну красава красавок. Мне тут не нужно строить, не надо, спасибо. Призвать. По порядку, чтобы потом успевать за всеми, успеть. Не так сказать. Что так, там у нас лучниц лук? Зачем? Так он же обойдет нас. Блин, это не кайф, чувак. Ну ладно. Эй, фарбол, чувак, тебя а Ну-ну-ну, а. блин. о -оу. о а знаешь, чем заняться, Проигрывай катку. Потому что атакует на нас. Я помню, конечно, тебе, бро. Но на это ты не рассчитывай. Ну ладно. Давайте, я Ну ладно. Давай, я Все. Ну ускоряй, чтобы прям по-быстрому это все делал. сделано было. Кстати, строй еще на колонну. Вот, Грейс. А, мы прям раз разделяемся, чтобы прям фарбовники не закинули нас, то враг, чтобы ну, так разделяемся. Ну. еще? Это, давайте еще одну ну, В принципе, логично. Что там враг занял точку? кто чувствую, что враг уже идет к нам. Нужно реза собирать. Враг напал на нас. О, вот загайс, враг напал на нас. Хм. Mm. Хвай, тут напал. Во, oh, блин. Ну, вот как тут? Скотина, блин! <laughs> Мне, тварь тварьбола отстань. Какого левела? Шестого. Там, ты затащить. Чувак, ты не понимаешь? Он тебя не обошел, он не обошел? Специально, он смотрел мои ролики и понял. Ну, блин. Ну, все, чувак, я проиграл. И ты, наверное, не поможешь, скотина. Не напарник, а скотина. Ну, а что им сказать? А, а а Даже свои не следишь, так что, чтобы двоечник блин такое, а? Уже не следить за всем. Ну, лечку не на Ну ладно, что я сдаюсь. Там парник просто неудачник. Ну реально, мне дают напарников неудачников. Посмотрим, давайте. Смотрите, Короли, будьте проклят этот клан, мне уже задолбал Если честно, проклятый клан ходит. Короли, проклятый клан. Создайте такой клан, Короли, проклятый клан, за да, будут Ха-ха-ха. Ну вот. А. Опа, черта, блин, большие кубки. Конечно, твои магнитолы не могут быть сильнейшими. Очень пошел. 7500. реально, зачем? Вот, вот, так уже получили. А против летчиков. -то. Ну ресурс согласен. Все, я беру его, мне все равно. Реально, что я мог прокачать его класс. 900, ух ты, классно вообще. Прокачал его 4 Good word, спасибо разработчики. Good, good Prime зарос. Круто, одиннадцатого четвертого. Надеюсь, что я выиграю. Ну да что, И в принципе все. Я не взял этого силоча, потому что он слишком много маны тратит. А я даже базы нормальные. Ну Но если сигнал, встречу гнола, меня он вырубит, то я беру гнола. Потому что гнол, наверное, классно. Ну еще на самом третьем уровне, если меньше четвертого или просто четвертого, то беру гнола обязательно, обязательно. потому что враг победил в Я Так думаю, я думаю, что они победили. Чувак, давай, давай, давай, давай, давай, красава, давай. Давай затащим этим гномами. Просто я же не хочу обычные, обычные. Почему не обычные люди пытаются снова. где легендарные люди, которые запускают слов там, например, но Их уже не существует, вот реально не существует. Ну вот я же говорил, он даже просто стоит тут у нас. Казарм постройку Воля, класс, да? <класс> не классный человек. Ну реально смешно. Не смешно, точнее, ну почему он да, такой? Ну реально он очень делать что ты делаешь, блин? Давай призывай что-то. Призывай что-нибудь хоть. А, -а, а, какой хитрый. Значит, Макс, риск иди. А, -а, -а он отдыхать. Друзья, смотрите, значит, я, наверное, не буду брать слово, конечно, это логично, что не нужно брать. Вот если бы взял один да, но, да, ну, как там, погинал то я победил бы. У нас есть летающие. То вот тактика, в принципе, логична. Давай уже призвай, призовем базу. Еще одну. Больше шикарно. Ну, тергнул. Тактика пожалуй тоже бесса чувак мы что даем бесса б лол я бес будет отстань у меня седьмого ха я их прокачивал что за фигня блин четвертого что за прикол блин а так у меня брак четвертый лол у тебя тоже хаш крутой а, что стоит казармы строите меня устроить уже враг бс нападайте на кого-то кстати кстати построить кое-что не важно так прием враг тут ничего не строят В смысле если не говорится такой что то это значит еще один барак конечно не знаю чем делать тут я вернусь на базу я то боюсь проганусь кстати мне нужно еще минералы больше минералов а что если закончится бро вот гайс все значит пошли сюда вот возможно вот тут вот, кого-то сэкономим да а своих нов поставим Может быть тут еще построить, а? Вот, наверное, кайф. Какая... А, вот что. А, давай одного. Мигом. Мигом рубать. Мигом рубать. Дом у вас будет ждать регенерация, будете регенерироваться. Слушайте, слушайте, отлично, отличная команда. Что за сова? Яду две, две совы, ну. крутяк, чувак. в общем, мы тебя врубаем. Отступать на базу. коню наконец-то победам По вот я же говорил могу еще от этого не катку называется а издевательство 39 минут до 200 тысяч тысячи золота они а 200 2000 золота как там катки не, не интересно интересно 19 кому-то уступаете Блин, ну кот бед клана блин уже король поднимает, слышь, ч, не борьбы са тут вообще-то рейтинг битвы 2.1. В смысле рейтинг битвы 1? Что-то не понимаю. Рейтинг битвы 2. Какой у нас хоть рейтинг битвы неизвестно. Сок у нас хоть. Как узнать? Рейтинг битвы 7, блин, фигня какая Раньше битвы кланом скорее всего там было написано. Если да, то я проиграл. Угу. Там ну, одну катку буквально. Вот не понимаю, что за лидером такой новый появился. Я понял мой вот здесь потом как-то по покупкам Если я его выиграю, то я стану лидером, как я понимаю. Класс будет, слушайте. Это мой весь клан будет, если я выиграю. Ну если прям это правда будет только не понимаю почему надал вообще, кстати берут потому что тут численность вообще мало попадала попадли конечно будут брать всех топа то берут они берут кстати непонятно что будет может быть какую-то и придумать сначала она клаусом вот уже наконец там горбу король блин топ 3 топ 2 занимает или топ-3 блин этот чувак сильный король, блин а Нужно это крыло вообще врубать. Зарезать клан Зарезать! Так, что будешь делать? Ну, ты вообще нормальный, а? Мог построить псов, завалим вместе и получим награду по пополам. Ну чувак, блин. Не кайф вообще. Ладно, хай не дойдут и мудкердык. Я в дефе буду пока что. Не знаю, как ты будешь отбиваться Но мне к тебе километр, блин. Вот сюда было бы ближе, кстати. А тут вот только вот то А тут километр, блин, знаешь, Я с тобой не хочу играть. Значит, базы я не знаю, строить или не строить. Вот если увижу врага, то строит Пошли открывать. В принципе, я когда раньше атаковал, я выигрывал. Поэтому мы сразу идем атаковать. Потом возвращаемся на базу. И все. все. Все очень просто. Атакуем! Угналыми, а не псами. Я стану атакую, да? Окей, был боль меня одного да, напарника завалили Такими псами, Вот если я бижу врага, сразу отступаю, окей? Okay? Сразу отступаю. Что там мутит? Ну ничего не мутит. Отлично, блин. Он ускоряет все это дело. Пацки нужно тут ломать. Ладно на базу. Красава, что то испугали врага немножко. Блин, лучников взяли. Ага. Ай базу построим не Вот уже здесь, что было больше. он а не будем вотать, он же построил вышку угу. Давай, хоть что то блин, призывай, блин. Же, хоть даже. нам нужен уже арда какая-то хоть угодно какая-то там -то, с тоже базом да мне очень сау давай давай мне очень интересно окей okay. ай так так так будет так мой товарищ по команде думаю не будем агрессировать да потом а они базу, они дефаться решили. Отлично, я собираю все минералы буду атаковать их рыцарями одни, одни рыцарь так Также а видел. Вот. Арман будет собирать куча Что такое? Так, вот какая у них армана. дождемся когда это все разрушится, тогда уже можем атаковать в принципе. Как он так тактика? О, о, о, о, тактика гениальная, Макс. Спасибо, так, Давай слайд. 2 вот, а казармы хватит конечно перебор ну ладно я буду дефать пока качество конечно не попадало мама что блин он еще казарм построил чувак что-то он тут выдумал это чел что-то че выдумал давай нападай на кого-то так ты решил дефаться он... реально может быть напасть на кого ну, ладно потом вайкан мы так чувствую Смитка возможности А мы будем призывать точно думаю что у нее фарбол если есть фарбол, конечно будет крыду видите враг уже понял что экономия от самого классно ну что готов к войне мне ладно построю у казарму скачу все остальные точки моими потом уже буду нападать точно сбор точки меняем здесь кстати уже можно пасть по экономике. А почему не. Вот. Насчет этого сюда. Вот. Будьте новые ну, отрядом. Ну, Пойдем здесь. А нормально. О, блин, напал. Давай, нападаем, на пол экономики нападаем. По полной. Давай! Красава! Там строн, да. Атакуйте! О-о-о! Как красак, кстати. Все, отступайте на базу. Почему? Потому что я как-то уже хочу дефаться. Все, красавчики. А нас напали, блин. Твою мать. даже так будет быстро, Нас напали, йоу! Что за. что за ардаг это? С ума сойти, напарник. С ума сойти, блин. Знаете, на горгулю шушу, блин. Ах, I forgot, блин. I forgot. прикол, блин? Это паранг. У меня палый чел. Чел, простись, блин. Чел, проснись, и пой. Макс Рис с тобой. Прошу, помоги мне. Что за парни был такой блин ладно как хочешь ты не мой напарник блин во коняки могут вырубить вот если вышку строит то будут чики покипам я попробую вот если я армаду строю то будет шикарно О, реально классно карта блин чувак помоги бро не брод мне ты мне брак все какой же ты мне предатель блин. он решил меня просто оставить да уже все остальное где-то секрет например где там построил Валим. Раз передоточиться нужно. Кстати. Уже тут. Мне не домахнуло. Что поделать? Я бомж. Мне не одного надвигнуло, блин, если сюда придет, у меня кердык будет. У меня еще даже времени не может быть, быть быстрым. Хай враг, кто идет, блин. Во, я жив. Ты меня не спас, конечно. Ты первый враг. У меня только один гоблин, вот все. А что, если брак поймет, что нужно к нам? Два вою, вою, я тебе верю. У меня просто ничего нет. Ремонт думаю, не нужно брать. Это так сойдет. Вот он. Ну да, я, я с твой не дружу. все я на тебя обидился. Ты мне не помог, вот и все. Что прикол? Куча казани поставил, слушай. ну хай будет. Так, да, мне еще отлично. Что я твой напарник, блин? Ч, не понял, блин? Двое них шишо, блин. А не понял. А такого, другого. А, интересно. Ну Так я буду только базу строить. Буду развиваться. Вот уж ж атаковать, я на 1. Да, кстати, вы будете атаковать а я буду просто дефаться. А в конце концов я соберу все минералы, потом построю арду и будет черепуки. ОК. Let's go! А что, отличная тактика. Собирать минералы потихонечку. Атакавать не будем, конечно, зачем. Вот так вот. Экономику будем расти, экономику. Ша, на, на тебя напальничал. Фак, чувак. Какой-то кирочник лишел. Неужели экономику не порпал? Он то может ну, везде построить базу. вот за гайс. Бежать! Я не знаю, куда бежать. Тут стройте. Ну ладно, убивай нас. Ну, нас только одна база, да. Напарник, поможешь? Ну шо? Мне ремонт включать? У меня еще одна база. Вот, блин, напарник, кто поможет мне? Нет, это враг. Вот, мне ремонт включать? Лихая база вырубает. сова вражеская. Ну почему? Скотина, блин. Давай сам чел. Не врубают. Вот если проиграешь, что ты реально скатишь. <смех> Ладно, рима отключаем, мне все. На что то Блин. А, ну, тут ничего нет. Так ему в целом призвать, чтобы хоть что-то призвать. Вать. <смех> а -а -а -а. <смех> я остаюсь. Бро, у меня конец. Что происходит? Если ты проиграешь, то реально ты скотина, а ты не понял, в чем дело, да? Почему? Мне не дает выйти вперед. Вот если я хоть понимаю, блин, а это что не понимают, блин, как выигрывать? Хм, ладно. Трус. Вот, Дай посмотрим, чем он занимался. Именно в конце, именно в конце. Так вот, не очень интересно. Скорее всего, построить, что как-то узнал, или кучу часов запусти Как он чувствует это все? Или все увидел, что я там буду строить, и все пошел ко мне, шуток? Посмотрим. Не знаю, почему он такой чуть-чуть Если бы договорились бы с ним, да, то он бы не там кому был, я бы как-то а Пару штук. То я бы победили бы. Победили победил, бы. Хоть орду создал бы, хоть одну, хоть через пять воина, блин. А как он знал? что он скажут, друзья? Как он знал? Он увидел, что я иду сюда. Вот, вот если я бы вот тупо а, -а, -а! Вот крабы за мной шли, йоу Тут я построил ему за пришел бы. Так у него крабы тучал. Может кто тебя убил то убивает? убивает? Краб убивает. Ладно, нубик, иди отсюда. Зачем такие нубы, блин, сюда? Они что не имеют и краба? Он не смотрим мои ролик, он проигрывает. Что у меня 1900 даже больше чем не понятно Так еще популярный клан, блин. Просто халтурщик что ли? Через пару лет я обгоню, и, и все. Ты будешь смотреть все ролики и говорить спасибо за контент. Спасибо. Жаль, что я не вспомню это в прошлом. Все, вот так вот такой будет. вот Смотрите, друзья, я вам я себя рекомендую брать не силу, а что такое вот, к примеру, вот это вот штука. Не весело. Ну, парень будем справиться. Что есть, еще есть магия? К экономике. Скорость даже не знаю зачем ага. не такие скотин которые можно что мне просто придают а я должен скорость убежать от них там от врагов дома так садят Во, блин, в блин не серебро я бронза отстаньте так слушай меня Эм, строй но, или соп ненормальные. Вы что, прикалывайтесь? Чай должен сам вечно. Вечно сам один волк. Одинокий волк. Я уже контент делаю. Доказываю часовые ролики, записываю, чтобы заказать реально. Эта игра не дает мне спать. играть все. Не играйте в эту игру. не дает слабых игроков. Реально. Вот я буду каждую катку проигрывать. Но гайды будут сильнее. Очень сильные, кстати. Ч ⁇ Что ты делаешь? Ты мог могу тут построить, хоть я типа милого бы. А тут строить, не по-намманингу. Что-то не выдумал. Может, что так построить? Зачем? А. Один против... Так у меня... Так у меня... седьмого я бы пожар А, умный оказался. Такую технологию. Сейчас он ко мне пойдет. Во. Слушайте, реально он пошел ко мне. Почему так? Неужели судьба, что проиграть мне, чтобы я проиграл? Ну реально посмотри, как это? Так. Как? как? Ага, а ты же Реджер за камнем В этой короткой карты лучше Реджера убрать. Предатель, блин. Хочу хоть как-то призвать их, а им буду даваться. Хоть катку быстрее, разработчики. Хоть катку. Боже. Кто сдался? Он что, скотина, блин, сдался? Вот скотина, что ты сдался, ну, блин. Офигеть, даже слабых дают. Сильных дают, проиграли, потому что они... Бессознание играет. Непонятно во что. Вдавается на парня. Давайте еще сделаем ролик. Хочу длинный ролик, да, чтобы сказать что нереально в этой игре победить. А вы смотрите до конца и скажите мне. Это реально Или я такой невезунчик? На каждый. Смотрите. Я могу вообще упасть к дну. Да. за чего а отлично прокачка минимум ну, 5 а что если макс риск будет сами броде псы даже не будет наверное не классно у этого напарника построил себе а я не успел ну не знаю а что если построил смешный какой-то а что но ну, зря запуска а что не прокачены зря эти бессы чё сказал, блин без нормально не рала смотри да что с ними ничего типу нос ключи о гг пишет да нам гг ты понял подписчики вы понимаете этого чела ну реально он ненормальный ты чё решилась не убить а ты сможешь меня да? понял официально чтобы мы проиграли. Зачем? На минералы же строит, капец тут псы еще затащит. И нового вуле а какая позор. Не, ну вроде бы я делал ролики для того, чтобы мне на меня агрессировали, чтобы прямо эм, так скажем, чтобы было больше конкурентов, ну как там, ну, что были больше врагов на меня. Именно вот эти вот, и вот такие вот, да, вот именно, чтобы еще записывать, чтобы не я вечно разбирался в этом, а чтобы вы со мной разбирались. Нет, это не месть, а за доказательство, что есть такое существо и какое-то демон, который вселяется в людей. Вот этот чувак, вселился демон и хочет на мне напасть. Также других демонов вселился. Опа! Вот если он проиграет, то в него вселился демон, который дает так, чтобы он не слушался меня. Вот что я и не хочу, чтобы он делал. Кстати, а почему не напал на тебя? Я не знаю. Он у меня отступает. Слышь, напал отступает. А ну, все, кердык тебе щипу. Кирдык, кердык, кердык, кердык. Кирдык, кирдык, кирдык. кирдык тебя. Иди сюда, блин. Куда пошел? Или тайчик призвать буду? Вотс, гайс. Hello, майнеx, is max. Is kissy games. No white. Пипик! Нужно пипик сделать медики и ну ладно тебе тоже при приходит боюйте за свою страну а ты решил меня предать Ладно, как хочешь, сам сражайся. Но я не закончу катку, потому что я хочу кое-что призвать. Я буду саму призывать и буду следить за тобой, новичок. сову буду призывать. Или возможно что-то с буду делать, в принципе. Кстати, а что если я арду сову запущу? Реально, я уже хочу сдаться. Я хочу просто арду сов запустить. Кстати Можно мне кое-что еще запустить. Сбор точки меняйте к здесь. Ну все, чуваки, я буду тогда псами. Ну о а чем? Я уже не успел ничего среагировать. ты Чего мне бросим? Ну ладно, хоть что-то помогу тебе. Посмотрим, задачи или нет. Вот реально демон селился. Я же вам говорю подписчики. В него демон селился. Что меня умеет делать? Следить. И все. Все тактика следения. Вот и все. Чел, у меня тут куча орды. Чел. О my гад. Нет, то ях, не пойду. Там ехе сразу вырубят. У меня тут молния, две, два сокола. Ну все, я буся за ними, смотрим. Чувак просто тупо поставил <смех> и следит, <смех> постаточнее Вот если я был базу успел бы построить, то если пешками да, пешком буду дошел, да? <смех> Смешно. <смех> Не, но ну это контент, кстати, да. ну Что, тебя рубили а? Что? Ну, кто а Ты думаешь, что туда тащишь? Ты думаешь, что туда тащишь? Ты еще в это веришь? Смотри, там там банда, будет следить за данным игроком в реальном времени, кстати, да некоторые некоторые чувак делал просто ролик и рассказывал о, ну, даже собирать о справа, отлично некоторые чувак делал ролики и смотрел как другие побеждают а я в реальном режиме за собой играю капец через респектус респектус фух я думал не стрелять я помню чувака который стрелял меня фух это не тот это только умеет стрелять на меня точнее увидит меня да и стрелял меня все окей бро у, uh, я <laughs> Так, гладь Трусову, потому что одно скучно Это в реальном времени. Я реально сделал топовые ролики да? Если ты победишь двоих, то будет конечно шикарно, но зачем ты мне фрукты? Стоп. А если я получу кубки за это? Вот, Гаель, чувак, на тебя напали. Вот, Гаель, еще на тебя напали. Савазд. За тобой, за тобой идут, чувак. Где вторая сова, кстати? А где она? Нет! только одна сова? Нет, чел, у меня только одна сова, блин. Ладно, я думаю, у меня будет две совы. Ну что, чувак, что я тебе скажу? Сами над в принципе. Ну ладно, на, посмотрим. Я там ускорю, ближе бы поиграться. А, так вот они известны. Так, да, вторую ставу туда запустим. Запустим. Возможно, там враг что построил. Давай, пока. Ну, не знаю. Ну, катка была класс. Получаем опыт, и кстати. Давайте еще одну катку. Давайте слабоко. Слабоко. Давайте, давайте мы вообще к нулям дойдем. Я не против. Ха. Я бы скоро взял бы Макс Риск, заместил Макс Риск. Окей, okay, бро, давай возьмем скорость все же. Нужна от этой толпы не отступать, что ли, да? Скоростью для призыва, там ускорить, делать очень важно, скорее всего. Только дело в том, что они слишком дорогие, кстати, да. А, 50, 50. Скорость, вот. Сточка. Чтобы что потом успеть, потом помочь нашему напарнику. Вот это очень важно. Так, скорость и все, да? Не там 6 здесь Дым. Ну, может быть, сердечко важного станет, чтобы потом хоть одного взять себе еще и все и выкинуть вообще мусор смешного Макс смешного ну что ж как вам эти напарники мои смотрим красота блин я не знаю что с этой такое ну реально не советую но но ну ну ну ну, в принципе, раз поражение, два поражения, три, четыре победы из-за того, что соклановят слабак оказался. Это не считается, я так думаю. Пять поражений, но это из-за того, что враг был сильный. Ладно, шутка, не знаю почему так. -то. Мне просто не везет. Ура, 7 минут. О. Будут собаки, я понял. Собаки будут, начал но значит, сюда будут ковать меня чаще всего врагов или они. будут ковать Ну, скорее всего, лодчик, поэтому ну, типа поэтому у меня будут так два раза больнее, нормально. Чтобы убежать от врагов и там построить хоть там базу. нет это просто ну, построить дом дефаться. Ну почему бы нет? Он тут построил. Окей, бро. Я на него ты на него, окей. Давай. Я минировал. Вот такой. Почему я сделал так? Потому что я э, хочу разведку. Все. Изи. Отвед и изи. игра. Сюда идем. Во, красава, автомате. Посмотрим, чем чем там чувак занимается. Если враг чем другим занимается, понял, понял, принял. Че там, брал? Ты че, блин, проигрываешь, бро? Давай выигрывай, блин. У нас тут реально замес помочь нашему напарнику очень важно можно быстрее пошли вот такой скорости блин а рейнджерс почему рейнджерс Рейджер, такой себе игрок напарник тогда помоги красава два врубая экономика русском ну давай там все полностью реально мощно oh, что там у меня врубили уже чувак на тебя нападают может база построить там уже дефаться mm, логично оборудовано Давайте. Нас нет вариант Ли так, или мы умрем. Ну че, как они это делают, блин? Двоичный, ну что нибудь Так, давай, я кому хоть буду грубать, хоть что-то. Чувак, это грубая. Помочь, чувак, а, а че, как-то проиграл, бро? Я один один могу сражаться, а ты че, слабак, а? и найти нападали что-то ни хрена не помню ремонт делал авто сдался ладно он сдался видно нам что даже не успеет как там быть <говорит> я хочу теперь смотреть чем дело нет не в этом суть в этом давай, можно узнать наказать еду на углопни вас тут стро. Как? Я красава, чтобы 11 на сыграл с ним. А ты наверное двоешник, что не сыграть с ним. Ничего не понимаю. Ладно, не напарника а круто ну, <laughs> ну реально, ну что сказать? Южный легион. Блин, не а, так ураги сильнее нас. А, кубка. не нового а ужас все это не нового друзья отменяется в Clash клэш или Новогод. почему потому что тут тушь они нам Мы сломали подарки чтобы спасти нового друзья что нужно ставить что же делать оставил лайкос подписаться мой канал. это хэллоуинский карта кстати кто не знает это хэллоуин карта карта так чтобы ждать что победить халдурщика друзья нужно поставил лайк процессу, на канал, стои до конца ролики и задуматься, что я буду делать и изучать карту. Эээ, мои, мои стратегии изучать еще. что потом дать опо отпор. Ну, какого черта, блин, ну, какой гением не блин. Он не понимает, он не понимает. Все, призвала такую. Призвала такую. Вот, тактика. Отлично. Призвала такую. Я считаю, что нужно так делать. Потом я считаю, нужно атаковать. Потом я считаю, что нужно так делать. Потом я считаю, что нужно так делать. Е-бой. О, вторая мировая <свы> война. Привет, смотри, что будет. Ого! Все же псы. Все же псы. Что врага нужно? Что, Макс Риск? Правильно. Этого эм... миньона Беса. Ну чего? Ладно. Проиграл, так проиграл. Проиграли, так проиграли. Сам виноват. В том, что ты не понимаешь, в чем смысл карты. Тут другая смысл карты. Не в том. Не в этом. А в другом. Так, ну я понял, что он там мутит. Теперь нужно точку сбора менять, чтобы было хоть как-то. Может даже так вот. Так, ну что, пошли хоть как-то, но его укусить. О, твои ж, Ого! Чел, меня убивают! Так. Саву, нужно призвать. Миньончики, отступать, миньончики, на базу. Бегом. Потом призвать сову, если получится еще стоит чел мне нужно минерал отстань чел блин Нормальный, чел. даже не минерал ладно так уже быть проиграл блин даже не смог устроить карту оставь козел блин меня не могу ненормально и это ненормальный блин стоит тут ничего делать Ладно, посмотрим на катку. Возможно он справится один на двоих, тоже интересно. Будет или расправляться или же нет? Как думаете? Он просто все убивает. Блин, ну я не знаю, что надеюсь. 7 админс Хэрс. Что такое? А можно это друзья, чайчик там. Нет, чайчик нету есть. покушать, что прям в ролике. Будет, наверное, кайф. Такой он такой. Надо ну да, на стрим нужно делать чаще всего. Но блин, ну знаете, как-то не так уж часто смотрю. Так что, блин. ну что, ждем один про двоих или это будет или это? Будет? Реально это бот, по-моему. Вот не знаю. Если разработчик двали ботов, то я не знаю. Возможно, не не профессиональные тогда сделайте чтобы эти вот игроки были очень сильны чтобы они помогали тиммейту потому что имеет очень умный чем роботы друзья робот это фигня умные тиммейты Хай помогает тиммейт сначала программу постановите установите чтобы помогали тиммейту. а, -а, -а гуси ты а тут не хочешь Тут напомним тебе на да? шикарно то есть один один сыграешь а второй спишь сыграть и второй на тебя нападет на 100% я уверен, ты проиграешь. Как думаете, там да, на боте не светит? Вот что-то не понимаю. Потом. А, нет, копаться, тебе копаться. Ну все. Тон, тон, тон, тон, тон. Ого, вот, армады. Ушка, кстати, кал чел. Чувак, точно. Они а наверно форбом может сделать. Так это а ты? Вау, я не ждал, класс не пробиваются ты отбьешь одну армаду класс и что ты сделал но но ты только одну отбьешь чувак ты сказал дверь отбьешь ну красава красава конечно а. ну я тебе очень не благодарен, может что ты меня не спас хоть одного человека спас куда я сова бы следил как ты вот вот и я хоть управляю ею хоть что-то блин но если ты выражешь я буду в шоке я буду просто в шоке а, так будешь так дефаться? А, что делать, если враги тут захватит? Там захватит, не надо, даже захватит. Да все, чувак, ты бессмысленный стал. У тебя мало ресурсов. Ты закрываешь все аэропорты. Что будешь делать? Я не буду путешественники идти. Капец, себе. А, я думаю, пятый, да, кейси. Вот если быть десятый, то я тебе поверю. Ты бы выиграл. Так нет. Не знаю, что он делается, блин. А, на это. Смотрите, как он колод. А, блин, сори. Так, подписывайтесь, друзья, на мой тип канал Max риск Это очень важно. Ну что там? 4 да, нормально. вот же Это очень классно, колода. 4 так мне седьмого, йоу Это очень классный персонаж. Он еще собирает мандуку сотки кусотки. Ну не так уж, конечно, много, но нормально. Девяносто даже он есть может вбиваться или атаковать бро вот гасть я врубили врубили не знаю как скорее всего не там сова так что все чувак ты проиграл что не заешься кстати кое что там использовал по мне или как тут мирал пропали он не больше ладно так что быть а такой... <смех> да, куда, гадку? не буду следить, что, прикалывайтесь. На этом пропустите, кто не может. Один против двоих. Есть игра. Один против двоих, конечно. Кто думает? Пишите в комментариях. Я считаю, что он проиграет. Ну э? Он пошел? Реально он идет? наивный 1 орду одолеешь. А он же прям выстраивает. Выстраивает. Первую, вторую, третий. Нормально. Так, первая орда пошла. Давайте один на один на орду. Вот если выиграть, то красавка конечно. Мм, бушкарю рынок. арда, все. Чувак, они без правы играют. Без правил. Нужно понять, что против двоих он не затащит. Но он вот, подумал вот, что-то новое. Офигеть! Бушкаре, вы такие крутые! наземные. Ага, видишь, 2 на 2 нечестно. Ну ты затащил, красава. Ушкаре реально мощный. Там ч? Тыква ли шо? там кто там сидит спряталась тыква стреляет тыква давай заморозка класс тактика но я не уверен что твои задачи но если задача то это он включает за место давайте кого-то чтобы их отвлекать О. он остался Как На этот план Наемник, кстати. Вот без клана играет ботан. А так нечестно. Всем удачи и пока.